Ну пусть кооперируется как-нибудь. Короче, интересно. соберитесь, а я вам дам контакты. У того дохуя да сливы, у тебя дохуя да технологии. Короче, мы... Сливой а, по да. а вы потом меня просто будете обеспечивать. О -о -о -о, я себе. корги такой дорогой, это на самом Смотри, как придумал. Обеспечивать меня будете. Смотри, я... Смотри, я, я... А, а, а что, хочешь сказать? Незаслуженно? Это И... я бы сказал, высокомерно даже. Мы, мы сводим двух потенциальных. Нет! Это они нас сводят. Они вот нас свели. А мы их сведем, мы возведем это на высший уровень. Меня зовут уже. Рука руку моя, типа, да? Естественно. Знаешь, звучит как охуенная идея!